А, Боба? Ставь пять звезд в бубере. Есть Нет. О, найди. Нет. А если найду, иди туда. Бля, бля, бля, покоя, покоя, там все прятаются. Да, после такого мне точно придется ставить вам пятерку. В mm -hmm. Вот, дерьмо. Давай вот сейчас налево высаживай меня и поконим, а я побегу. Давай, увидимся. Давай. Пустите, пожалуйста. Пожалуйста. Прошу вас, прошу вас. Я бегу. Мужики, нужно прикрытие. Ну что это? Вот черт. Чрт полиции. на все работают по поиска Поиск особо опасного гермака. Ходят слухи, что он людей выбирает с одной плюхи. Ну ладно, а если найду, дай поискать, дай поискать. Дай поискать. Да какой мне ордер, дай гермака искать. Так. Здрасьте. Эй, Ермак. По коням, блядь! Беги wow. нахуй! Беги, по коням, блядь! Роп, сука, прописать, Рол, бля. Рог, блядь, должен был быть, блядь. Сука. Нам надо все забрать, погоди. Что это? Так, вот, заточка. Куда идет? Отлично. Все. Окей, держим отсюда. Блять, все двери закрыты нахуй. Никак не выбраться. Ч нам делать, Боб? Понятно, что на твоих местах и ермах не подпрядает. Блядь, бля. нахуй сюда. Блядь, а, а, ну, бля. Боб скрывает дверь. Скрывай эту дверь. Скрывает ее. Уйди от нас, чего тебе от нас надо. Ты не Просто... не то не подпрядает. Я сказал, не двигайся. Блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь, ты! Пожорь со мной будешь и мой автомобиль вечный! За что мне всё? Зачем он, За он ну, всё? лучше убей меня, блядь! Убей, блядь. Блядь. А, убей меня лучше, сука! Иди сюда, блядь! Лучше, сука! Отойди, отойди! Да, даже Не думай! Не думай! бля Блядь! А, блядь! Я тянусь на тебя!